Здравствуйте, Чухутин Леонид Алексеевич, работаем в городе Казани, Беломорская 73. Купил год назад два оборудования. В принципе, очень понравилось. И своей задачей справляется. И с заточкой коньков, и по заточке ножницы и ножей. Все делает качественно. Как бы всем доволен. Цена является главным фактором, потому что остальные фирмы э, предоставляют оборудование по более высокой, высокой цене и качество не всегда соответствует. Свой страхорист попробовал и мне, в принципе, все понравилось. Рассчитываем еще взять в будущем, конечно, еще один станок. пока ждем. Скидка побольше была <свы> для кусачек маникюрных. Если кто-то собирается что-то... Открывать какую-то мастерскую по заточке рекомендую сразу набор станков брать Adams Pro, Adams Ice, чтобы сразу предоставлять весь спектр услуг по заточке, по цене качества это самое выгодное предложение сейчас на рынке.